22 августа в Казани стоялось официальное открытие генконсульства Китайской Народной Республики на улице Подужная. Участие в мероприятии принял президент Республики Татарстан Рустам Миниханов, чрезвычайный полномочный посол Китайской Народной Республики в Российской Федерации Лихуэй, руководитель аппарата президента Республики Татарстан Асгат Сафаров, мэр Казани Эльсур Медшин, а также проректор по внешним связям Казанского федерального университета Ленар Латыпов. По словам Рустам Миниханова, географическое расположение консульства будет способствовать продвижению Республики Татарстан в Китайской